Новый год я встретила одна. Я богатая была бедна. Я крылатая была проклятой. Где-то было много-много сжатых рук и много старого вина, а крылатая была проклятой а единая была одна, как луна одна в глазу окна.